Всем привет, друзья! Это первое видео в 2022 году. И оно про то, как завести дистанционно двигатель со штатного ключа на примере моего автомобиля Kia Rio 4. Я долго искал информацию в интернете и все-таки нашел. Смотрите, друзья, дистанционно двигатель завести со штатного ключа можно. Вот штатный мой ключ. Но есть один нюанс. У вас должна быть установлена в автомобиле сигнализация с автозапуском. В моем случае это сигнализация Шерхан Car 2. Вот так вот выглядит брелок. Вообще, насколько я знаю, что автомобили, купленные в дилерском центре, в автосалоне, всегда поставляются с сигнализацией. Ну, То есть, если доп. оборудование установлено, то, скорее всего, у вас установлена сигнализация с автозапуском Шерхан, либо Car 2, либо Car 3, возможно, еще какие-то новые вышли. За другие, к сожалению, сказать не могу, но в моем случае Шерхан Мобикар 2. Так вот, друзья, смотрите, что нам нужно сделать. Закрываем автомобиль, сейчас он у меня открыт. Берем штатный ключ, нажимаем закрыть. Все, закрыли. Автомобиль поставился на охрану. И теперь, чтобы дистанционно завести, нажимаем быстро на Кнопку закрыть три раза. Раз, два, три. Итак, смотрим. Да, действительно, автомобиль завелся, работает. При этом у нас двери закрыты. Также берем брелок, сейчас я вам покажу. Прозвучал звуковой сигнал о том, что произвели автозапуск. На экране отображается заведенный автомобиль. Все отлично. Идет обратный отсчет. И теперь, друзья, вопрос. Автомобиль мы завели, но как его заглушить, либо открыть? Здесь есть несколько вариантов. Либо с брелока мы можем открыть и также заглушить двигатель. Либо использовать приложение в мобильном телефоне, если у вас сигнализация с Bluetooth, либо с SIM-картой. А с помощью штатного ключа, нажимая на кнопки, мы ничего сделать не можем. То есть, никакая кнопка не реагирует. Я также искал информацию в интернете, нажимал несколько раз на «открыть», «закрыть» – ничего не происходит. Это на всех сигнализациях с автозапуском, так, на, именно на автомобиле Кири 4 На других, к сожалению, не знаю. Итак, что нам нужно сделать, чтобы открыть автомобиль? Берем, вставляем ключ. Поворачиваем, все, дверь открылась, открываем, и автомобиль у нас глохнет и, соответственно, сигнализирует о том, что дверь открылась. Итак, отключаем сигнализацию, все, теперь можно заводить. Да, друзья, это, конечно, не очень удобно, но в любом случае функция автозапуска со штатного ключа есть. Вот такая вот фишка, друзья. Если у вас установлена какая-то другая сигнализация, Starline или Pandora, вы можете также попробовать. Будет ли работать, я, к сожалению, не знаю. Показал на примере своей сигнализации Моби MobiCard 2. Ну, а вы можете также попробовать и написать свои комментарии. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах. Всем пока.